Итак, всем привет! Сегодня с вами снова я, Дима Масленников, и это шоу «Охотники за привидениями». И сегодня мы посещаем очень необычное место. Как утверждается, в этом месте обитают акулы. Так. Камера работает. У меня с собой еще парочка есть. Итак. Плохой дубль. Итак. Прямо сейчас мы направляемся в очень жуткое место, в которое я сам с трудом верю. Это место называется Лес мертвых акул. Признаться честно, я сам не поверил, что такое может быть. Однако это, возможно, правда. Только поглядите на этот лес, какой он жуткий и страшный. И это лес мертвых акул. Звучит по-идиотски, но это правда. Чтобы попасть в лес, мне нужно перейти этот мост. Давайте его перейдем. Только поглядите, сколько поваленных деревьев. Наверняка это дело рук акул. вот мы и перешли мост. Теперь мы в лесу мертвых акул. Я долго пытался узнать у местных, почему это лес мертвых акул. Однако никто так и не хочет говорить. Я решил тогда в таком случае посмотреть, что в этом месте пишут в интернете, И с удивлением обнаружил очень любопытную историю, о которой я и поведаю. По преданию, один не очень умный человек решил вызвать демона, но не просто демона, а демона в образе акулы. Я не знаю, что было на уме у этого человека, однако в итоге демон в образе акулы таки прибыл. Но не просто прибыл, а привел еще и своих помощников. И теперь они населяют этот лес, убивая невинных людей. А этот лес, он и правда жуткий. Только поглядите, только поглядите, посмотрите, смотрите. Это же деревья. Поваленные деревья. Их занесло снегом. Но не будем отвлекаться. Идем прямо. Я вижу более темную часть леса. Я должен идти туда. Мне одному это послышалось? Надеюсь, что да. Мне одному. Посмотрите на это. Это очень необычно. Это сруб дерева. Он... Он необычен. Это следы зубов. Это явно следы акульих зубов, и я в этом уверен. Итак, мы пришли в более темную часть леса. Поставлю-ка я здесь одну из своих камер, которую взял с собой. О, хороший пенек. Ой, черт, сколько снега! До этого пенька надо еще дойти, но я не сдамся. Только поглядите каким трудом мне удается ой пройтись хотя нет нет ну и... нафиг надо нафиг мне нужен этот пенек надо идти назад ой ладно поставлю камеру в другом месте смотрите это символы сатанистов. Я слышал, что есть культ почитателей мертвого леса Акул. И это их знак. Итак, камера один будет стоять здесь, а я пойду дальше. Я продолжаю гулять по этому лесу. Пока нет ничего необычного, что могло бы меня заинтересовать. Это опять сатанинский символ. Я надеюсь... Сатанисты меня не пришьют здесь и не скормят этим акулам. ничего необычного а вот это вот уже действительно страшно нет, теперь я точно отчетливо что-то слышал ой, и ветер поднялся как бы это неспроста. Надо бы куда-нибудь вторую камеру ткнуть. Не зря же я ее взял с собой. Давай, ну давай же вставай, нормально. Фу, редкий, не портите вид. Все, держится. Отлично. Так. Это у меня в кармане, достану, когда нужно. А я продолжаю гулять по лесу и наблюдать странности. Смотрите. Это гриб. Гриб растет в дереве. Я никогда в своей жизни не видел, чтобы грибы росли в деревьях. Это невероятно. чё кто-то камеру оставил о йоу а она записывает а возьму-ка я ее буду клипчик снимать Смотрите, что я нашел. Я нашел выход. Я нашел дорогу автомобильную. Это автомобильная дорога. Я нашел автобусную остановку Отсюда можно было бы уехать куда-нибудь Из этого леса Но у меня есть машина, поэтому сейчас я пойду обратно Да и камеры надо забирать всяких трэшовых фильмах ужасов отсюда герой выбегает в конце радостный и счастливый но мы же с вами не в трэшовом фильме ужасов про акул призраков в лесу нет это госбастер я Дима Масленников и сейчас мы соберем эти камеры и я наконец-то смонтирую этот выпуск. Ну как смонтирую? Мой раб-монтажер смонтирует. А я поеду куда-нибудь на Канары. У меня все руки замерзли. Подождите, я что-то слышал. О нет, о нет, это правда, это правда, что я вижу. О нет, а -а -а! спасите. А -а -а! Нет. Помогите! Мне надо спрятаться срочно! Мне надо спрятаться! Спрячусь здесь! Ой, блин! Я в снег упал! Нет, нет, не подходи сюда. Нет. Нет, меня здесь нет, меня здесь нет, меня здесь нет. Фух. А, а, а. Она ушла. Фух. Из-за этого снега у меня все штаны белые. Ну да ладно. Мне надо забрать две другие камеры и поскорее вернуться к своей машине. Я сам в шоке, что это случилось. Но это правда. Акулы в лесу действительно существуют. Это самая настоящая акула, которая пыталась меня убить. У меня такое чувство, что сейчас... Будет еще одна Вот она, вот она, вот она Я не могу в это поверить Это акула Это акула она ушла она ушла она ушла надеюсь надеюсь надеюсь Друзья, вы только что видели, что лес мертвых акул. Ой, извините. Ой, извините. Дубль два. Друзья, вы только что видели, что лес мертвых акул действительно существует. Я сам в шоке. Я есть в шоке и мне надо идти назад Смотрите! Акулы сгрызли дерево и оно обрубило электричество Давайте на это посмотрим Смотрите, смотрите! Дерево упало из-за акул на линию электропередач. Это все из-за акул. Это все из-за них. О нет, опять. Опять. Надо бежать, надо бежать, надо открыться. О нет, она рядом со мной. Что же делать? Прямо, прямо, прямо. Бежим прямо. В укрытие, в укрытие. Ай, я обсяпкал штаны. Как же страшно. Как же страшно. О, веточка! Как же страшно. ушла теперь моя цель выйти из этого леса пойду по линии электропередач она меня явно выведет в цивилизацию ой так куда бы пойти туда или туда а может быть туда к машине там на меня напали тут на меня тоже напали здесь на меня тоже напали здесь на меня пока еще не напали и думаю не нападут, так что пойду сюда Знаете, у меня очень сильный стресс, мне жутко страшно, однако я не должен отчаиваться, я должен сопротивляться. Это, это самое лучшее, что я здесь смог найти, но надеюсь, что это будет хоть какая-то оборона. О нет, они в небе. Надеюсь, они меня не заметят. О нет, о нет, о нет, о нет, о, нет, о, нет, о, нет, нет, нет, нет, нет. Не надо, не замечайте меня, пожалуйста. Они улетели. Фух, они улетели. Надеюсь, они меня не заметили. ну вот он выход цивилизация неужели я спасен да я спасен нет хм. давай давай защищайся ты хочешь меня убить хочешь меня убить давай иди сюда иди ко мне Она исчезла. Она просто исчезла. Ах ты ж, давай я тебя сейчас ударю, да? На, на, на получай! На, на, на, на, на, на! Я не сдамся! Надо идти дальше. я все же решил повернуть той дорогой, которой я шел, назад к своей машине. Палку нести тяжело, поэтому я ее выкину. Да. Ну тут в принципе-то мне идти недалеко, так что я думаю, что скоро уже буду сидеть дома, пить чай. и готовить к выпуску новый ГОСТБАСТЕР ведь я Дима Масленников и это шоу ГОСТБАСТЕР на на моем кан YouTube канале итак я вернулся на старую тропинку так что я иду назад кстати меня тут некоторые спрашивали куда я дел свой мустанг отвечаю дорогие мои подписчики мустанг я продал на запчасти однако я хочу теперь новый мустанг поэтому ой поэтому если вы хотите увидеть меня снова на новом мустанге то пожалуйста задонатьте задонатьте мне Задонатьте мне и моему творчеству ведь оно достойно того, чтобы жить И здесь совсем скоро вы увидите новые выпуски Ghostbuster ведь они выходят в том числе и при вашей поддержке Ссылочка на донат в описании Да, донатьте, донатьте, вон в описании там Donation Alerts Донатьте мне, донатьте мне, донатьте мне, донатьте мне, донатьте мне. Что это? Это опять акула? О, боже, нет, опять. Не надо, пожалуйста. Нет, нет, нет. Что мне все это? Ага. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Она ушла. Она ушла, и это хорошо. Вышло солнышко! Это значит, что у этого фильма будет счастливая концовка. Поглядите, какая красота. А этот жуткий лес остался позади. Вот он, мостик. Мое спасение. Ура! Я пришел к мосту. Это хорошо. Я очень устал. Поэтому вам кажется, что я плохо играю. Но это не так. Я просто устал от всей этой беготни. Ой! Я забыл камеры. Ну вот, возвращаться. А? Нет, нет, нет, нет, фух, хей, я выбрался из леса живым и невредимым. Ура! Вы только что видели, что невероятное вполне возможно. В общем, это самое опасное приключение, которое я когда-либо переживал в своей жизни. С вами был Дима Масленников, и это было шоу Ghostbuster. И помните, невероятное где-то рядом. ладно приеду домой проанализирую то что я наснимал мне кажется это все не очень-то реально о нет нет нет нет нет нет нет нет! Yeah. Нет! Yeah. Mm-hmm.